Так, вот сейчас покажу вот это сайт к-ворк. Вот здесь, ну, нужно зарегистрироваться, заполнить свой профиль. Вот тут вот чем занимаешься, и описание, вот, и навыки добавить. Вот. И потом вот здесь вот раздел Кворки. Это как бы. Это как, если сравнивать, к примеру, с Авито, это как объявления такие. Вот, и их нужно ну, создавать чтобы их кто-то мог посмотреть да и ну заказчики чтобы связались вот нужно вот создать коворка нажать вот у меня уже созданы вот например вот у меня инфографика например здесь вот если выбрать вот, я нажму изменить вот то есть тут нужно создать название рубрику вот, тип площадка вот обложку <coughs> обложку то есть надо нарисовать обложку какую-то показывающую ну информативную вот затем описание ну то есть что ну, что сделаешь ну вот за какую-то цену да за, что будет входить в этот кайворк вот а здесь то что нужно от описания о, от, от заказчика ну то есть прислать там исходники там какие-то фотографии на да, картинки текст вот и здесь уже нужно указать цену и срок выполнения вот здесь какие-то дополнительные услуги там какое ну, не знаю, там фон удалить там, или еще что-нибудь там, шрифт поменять. Вот. И вот самое главное портфолио. То есть коворк не, ну, создать не получится, если вот не добавить сюда 5 работ. То есть, ну вот так вот добавить работу, нажимаешь, добавить работу. Название можно не писать. И вот сюда вот просто картинку там или фото, ну или видео сюда вот добавлять. Обложку не обязательно. Обложку можно будет э, выбрать после загрузки вот этого изображения. Вот. И просто нажать сохранить. И вот. Она сюда добавляется. Вот. Ну, ответы на частые вопросы я не не, не добавлял. Вот. А так вот нужно вот этих вот 5 каких-то работ добавить. Вот. И все. И получается, ну, вот создать вот этот коворк. Вот, у меня их тут 14 штук, но а, просмотры стали активно только... только недавно появляться, вот 800 просмотров, тут 500 просмотров, я, мне кажется, месяц назад смотрел, там меньше было в несколько раз активнее, что ли, ста... стали люди сюда заходить, вот, ну вот тут вот по реставрации фотографии вот 25, я его недавно создал вот по видео обзорам вот 65 ну тут обложка не это невзрачная непонятно что тут такое народ же сначала смотрит на обложку а потом уже на на название вот. ну вот а это коворки ну их по любому нужно создать да это как рекламки такие вот и, а вообще вообще вот есть вот тут вот биржа биржа и Получается, здесь выбираешь рубрик, рубрику, какая подходит там дизайн, например, да. Здесь я вот выбираю количество предложений 5, это количество человек, откликнувшиеся на объявление вот, заказчика. <coughs> вот здесь вот написано 0, здесь тоже 0. Вот если ниже прокрутить, вот здесь вот, например, вот, актер для видеорозыгрыша в прямом эфире на английском. Вот. Тут уже один человек какой-то отозвался. Вот, и получается, что если, ну, понимаешь, что вот готов это сделать, ну, вот какое-то задание выполнить, вот нажимаешь вот «Предложить услугу», и здесь вот нужно написать, ну, там «Здравствуйте, я там...» такой-то такой там работаю в таких то программах вот у меня были там подобные работы думаю что смогу там вам помочь как ну, какие-то вопросы задать по заказу там можете прислать исходники примеры там вот и вот здесь написать стоимость и день я обычно ставлю два или три дня с запасом ну что я не люблю такую успешку к примеру как сегодня произошло вот и тут выбираю все рубрики ну либо подходящую рубрику вот и все нажимаешь предложить все заказчик прочитал если ему понравилось то что ты ему написал вот он с тобой связывается вот здесь вот в чате вот мне к примеру вчера писали написали я ответил ну все больше отклика не было никакого вот вот на бирже таких вот можно 50-50 раз за месяц коннекты это называется коннекты 50 коннектов за месяц вот от откликнуться на предложение заказчиков вот а если заказчики пишут по коворкам ну то есть это ну такие коннекты как бы не ограничены то есть они просто пишут в чат и все, то есть коннекты не тратятся. Вот, если здесь в бирже, то коннекты тратятся. Вот, так-то тут все, все просто. Вот нужно только зарегистрироваться. Зарегистрироваться, заполнить профиль, фотографию добавить. Вот. И добавить добавить свои работы. Вот. Но работы можно сюда прям добавлять, но лучше добавлять вот когда коворк создаешь. Когда коворк создаешь, там вот 5 работ добавляешь. Но если какие-то еще работы, можно сюда добавлять. В принципе, я добавлял и здесь тоже. Вот у меня тут тоже инфографика для Вита, тут установление старых фотографий. Тут у нас, тут из растра вектор я тут так вот изобразил. Тут тоже из фотографии вектор это у меня изменение текста на изображениях тут видеообзор, инфографика это запись с экрана приложений удаление фона вот ну в общем такие всякие работы ну вот печать печать тоже хорошая хорошая тема в смысле что Времени немного занимает, и, ну, в общем, адекватное задание. Вот. Удаление водяных знаков тоже. Вот. Ну, вот так вот. В двух словах про work можно рассказать. Ну, вот здесь вот, если вот здесь вот нажать, к примеру, можно посмотреть э -э чьи-то работу, вот, например, раздел иллюстрации, то есть чьи такие вот здесь вот можно посмотреть, то есть если, ну, с кем-то поработать, да, кому-то заказать какую-то вот картинку или какую-то услугу, вот здесь вот любая тематика, да, можно деньги на счет пополнить и, ну, заказывать, вот, вот, ну мне-то эта биржа на данный момент, ну, вот только с целью заработка, да, нужна. Поэтому мне вот этот вот раздел, мне он не особо нужен. Разве что вот посмотреть, как оформляют э, коворки, ну, другие, другие люди. Вот. То есть здесь это все можно посмотреть. Ну, и как-то по аналогии оформить свой каворк-обложку, э, работы свои. Вот. Ну. Вот такая вот история. Вот. И получается, здесь еще есть партнерская программа. вот. То есть можно приглашать кого-то из друзей. Вот, вот ссылку копируешь и... Так, я ее открыл, ссылку. <laughs> вот, вот тут вот копируешь ссылку и отправляешь друзьям, чтобы они регистрировались по твоей ссылке, и, ну, тут какой-то заработок может быть с рефералов. Вот, в общем, так вот, в двух словах про сайт Кэйворк. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии под видео. Ставьте лайки канал можно по ссылкам в описании. Всем спасибо, и пока.